Самый красивый и самый талантливый девушка. Итак, начнем с вас Дарья Слушаем звук, который вы должны повторить. Сейчас, секунду. Внимание, тишина сзади. Человек пробует. Тихо. Ну, давайте немножко экспрессии. Тихо. Как зачтем? Пойдет? Да. Пойдет. Ладно. Второй звучок. Так, запомнили. Так, не подведите нашу. Вы <свес> а, Прекрасно? Прекрасно. Ах, третий звук. Для этого я снова люблю Поехали. Так, Арина, а -а -а -а -а. вас заберите. -а -а -а -а -а. <свес> Давайте для Арины еще раз. Я чувствую, что она может лучше. Правильно? Человек-то лапает. Увините сразу. Я думаю, зачем нормально. Итак, Олеся говорит, что умеет петь. Поехали. Треть. У вас интересно. Итак, я знал, я знал, что это для вас. Вот, пел на самом деле Ну что ж, а теперь слушаем оригинал, и потом будем. Итак, внимание, хор молодых девочек. Итак, называется он Васавиц. Скромно красавица. Следующий у нас. Итак, неповторимые, Шикарный. хор. Клуб потухшие свечи выступает впервые. Я думаю. И последний раз. И это все запомнили. Вот. Девочки, погнали! У меня ай яй яй Ну как, вам? Как вам? А я думаю, что все хотят. Еще разочек, давайте еще разочек, так, готовы, погнали. Смотрите, девушки еще, пожалуйста. Они вас уже лучше, да? Давайте включаем ты, маэстро. Давайте уже лучше. Вы ну, смотрите, какой эффект. Не так, а теперь хор с прекрасным названием повторите его пару я не запомнил. Мальчиков узнич. Меняется на глазах просто. Итак, вы готовы? Я... Погнали! Мужской перебор. Это что вообще сейчас происходит? Так, ребята, не храбляю, это все было весело. Вы забыли тех. Вот у нас такая ситуация такая, сценарий. Вы просто забыли тех, да, Талант и шоу «Голос». Ну что, поехали! Ну а теперь самое интересное. Давайте встанем девочкой с мальчиком. Что у нас вообще будет Давайте. Первые голоса месяц с мужчиной. Меняем. Вот так, прекрасно. А вы куда пошли? Так, стой, с красивой девушкой. Ну, вот. Внимание, сегодня на этой сцене 25 ноября вы услышите самые. Вау, ребята, кто у нас здесь победитель? Скажите, пожалуйста. Кто? Победители данного конкурса. Ура, молодцы, друзья! Это был.